Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. У меня двое детей. После рождения каждого я сталкивалась с этой проблемой. На расческе были постоянно волосы, их было огромное количество, поэтому хорошо изучила вопрос о том, как же помочь себе и своему организму после родов не потерять все драгоценные локоны. Давайте сегодня в этом и разберемся. Поехали! Когда я сама начала углубляться в этот вопрос, оказалось, что потеря волос после родов – это абсолютно нормальное явление, с которым сталкивается, между прочим, 90% женщин. Давайте разбираться, почему. В организме беременной женщины вырабатывается огромное количество гормона эстрогена. Во время беременности именно он действует на наши волосы в качестве стимулятора роста. После родов гормональный фон стабилизируется, ну и, конечно, волосы приходят в свое нормальное состояние. А все, что наросло за это время, начинает безбожно кидать нашу голову. Я вот даже сейчас смотрю свои старые видео и удивляюсь тому, насколько у меня были классные блестящие волосы во время беременности. Но даже несмотря, что это вроде как нормально, молодой маме необходимо выделять 15-20 минут на то, чтобы ухаживать за собой. Сейчас я объясню, как это время потратить с пользой. Я понимаю, что такой совет меньше стресса, он... Кажется странный. но я хочу сказать как мама, у которой есть взрослый ребенок, ему уже 13 лет сыну, а дочке вот 2 годика будет. Когда у тебя рождается ребенок, особенно первый, тебе действительно кажется, что все, жизнь вот такой всегда и будет, ты всегда не будешь спать ночами, ты там будешь прикован к ребенку, сам себе не принадлежишь, но все это проходит достаточно быстро. Не теряйте свои драгоценные красоту, волосы и все остальное, переживая за то, что ваша жизнь закончится совсем скоро. Малыш подрастет, и у вас все будет прекрасно. Попытайтесь как-то свой стресс этими мыслями угомонить, прийти в спокойствие. Еще советую медитировать, гулять побольше. И не думать о плохом. Я начала ополаскивать волосы травяными отварами. Отвар ромашки, он подходит для сухих волос. Крапивы или шалфея. Ополаскивайте им каждый раз волосы после мытья. Дайте волосам отдохнуть от химии Попробуйте использовать шампуни бессульфатные Лаурит сульфат разрушает структуру наших волос Но постарайтесь, пожалуйста, не расчесывать волосы сразу после мытья Из себя вытащите намного больше, еще также разорвете половину Что вот В этот период поменьше издевательства над волосами Купите себе гребень, но нужно взять тот, с которым можно будет бережно расчесываться Массаж головы, я обожаю его делать, кстати, начала его делать как раз-таки после родов. Если вы посмотрите мое первое видео, где я рассказывала о массаже головы, вы увидите вот здесь вот большие залысины у меня. Сейчас у меня их нет, это, кстати, получается, где-то 6 месяцев было малышки, как раз в тот период, когда у меня очень сильно выпадали волосы. И сейчас все эти залысины пропали. Следующий совет тоже немногим будет по душе, но мы не забываем, что это всего лишь на некоторое время. Не стоит выпрямлять волосы плойкой, ставьте их в покое, полечите их, посмотрите на моем канале еще видео о других масках природных, и попытайтесь восстановить волосы в это время, не еще больше над ними издеваться, когда им и так сложно. Если вы все-таки используете фен и утюжок, используйте термозащитные спреи, какие лучше взять, посмотрите в одном из моих видео. Если у вас длинные волосы, подумайте над тем, чтобы немножко их подстричь. Как только я сделала себе стрижку, они стали не такими тяжелыми и, в принципе, уже легче расчесывались и не так сильно выпадали. Естественно, еще нужно подобрать себе хорошие маски. Об этом я расскажу в других видео на своем канале. Подписывайтесь, приходите ко мне в инстаграм. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Пока-пока, пока-пока.